Как мне видится, а, ну, Я тут приведу тоже какую-то цитату, но, может быть, это еще и по ходу повествования будет лучше раскрыто. А, в общем, цитата такая. «Темная экология является и понятием, и продуктивной метафорой, отсылающей к идее присутствия чего-то, что ускользает от окончательного определения» как, например, идея темной материи, которая, по предположению современной физики, составляет около 22% материи Вселенной, но при этом недоступна прямому наблюдению, и о ее существование известно лишь по косвенным гравитационным эффектам. Вот. Дальше следует вопрос, что такое темная экология для девочек, вот. и отвечать на него я начала бы с, тоже с цитирования слоя манифеста «Добро пожаловать в кукольный дом», который я вместе с Ульяной Боченковой написала, вот, и который опубликован в том же ХЖ, что и текст про квир -экологию. В общем, этот слой называется «From the Dark Continent». Термином «Dark Continent» Фрейд отметил женскую сексуальность, женское желание, их неизвестность и недоступность мужскому психоаналитическому знанию. Мы хотим сохранить эту жемчужину и заметим, что дарк здесь подспудно или открыто имеет значение угрозы, безобразия и ужаса, а также, по иронии, иронии. Это схоже с темно-экологическим возмущением Тимоти Мортона, который утверждает, что поместить что-то, называемое природой, на пьедестал и любоваться им издалека. это делать с окружающей средой то, что патриархат делает с фигурой женщины. Это парадоксальный акт садистического восхищения, тогда как фактически мы вплетены в природу и состоим с ней в отношениях сети. И вот, нечто далекое и вытесненное на пьедестал стал длинные вести. Прекрасная дама угрожает, или не вписанная по психоаналитической мысли в культурный порядок женская, просачиваясь как неприятный объект, эрект, пугает и отвращает. Потому мы предпочитаем истории с грязью, потому что их арифда не прочь утопить патриархат, море процедур и вернуть фаологоцентризму его исключенных, вытесненный им слизистые вагинальный секрет. Не чудо в итоге если поглотит его вода. Вот сколько отдельной песни бывает порой бреда. А следующий пункт моего повествования он о том, и, ну, мне кажется, он очень важный для ответа на вопрос о темной экологии для девочек. Он о том, как читать Мортона. И мне кажется, что в этом чтении можно продуктивно применить такой режим, как женское чтение, которое является в общем, известным понятием из феминистской литературной критики. Вот. Под женским чтением я имею в виду такое чтение, которое ну, является несколько поперечным, которое выхватывает частичности, какое-то чувство консистенции, какой-то манеры, двигается, может быть, в интуитивном чувстве, вот, и богато аффектациями. Применить его предлагаю в соотношении с мужским чтением, которое можно представить как такое последовательное реконструирование нарратива мышления, прямо мыслящего проникновенным способом, концептуально преемственного через последовательное разворачивание истории мысли, но тоже не лишённое своих аффектов. В общем, это такая ну, последовательная концептуальная рецепция, наверное, отличается за мужское чтение. Но как бы делю я их также для того, чтобы и соединить, и, конечно, на самом деле предлагаю использовать и то, и другое, вот, и соединить эту концептуальную рецепцию, которая ну, как бы, по умолчанию вызывает такой тип письма, как теоретическое письмо, вот, с режимом жесткого чтения, который может там, рассматриваться как нелегитимный данной ситуации, но который может что-то нам дать и сказать. Вот. И если удерживать внимание а, на этом режиме, то мне кажется, что может засиять и а, как в материальности, важности полезности этой встречи с теорией. Вот. Это можно назвать таким акустированием интимного интерфейса для извлечения личной или локальной или интимной выгоды. Вот. А в этом как бы, режиме, мне кажется, что можно почувствовать, и я лично могу почувствовать в отношении теории объемное удовольствие взаимопроникновения. Вот. Я могу перенести свой фокус внимания с мышлением, которое в мужском или маскулинном чтении, как бы должно преобладать, перенести его на чувство, которое может преобладать в женском или феминном чтении. Это важно, важно для феминистского познания и вообще для познания. И тут можно вспомнить слова Карен Барот о том, что возможно познание, как бы для него важно не столько мышление в гуманистическом смысле, а сколько чувствительность к тому, что значимо. У меня есть такая вот туманная и красивая фраза. Иметь значение это проводить различия. И то, какие различия обитает значимость, имеет значение в повторяющемся производстве различных различий. А вот. Ну и как бы все это важно, потому что чувствование вообще может иметь самостоятельное значение и не нуждаться в такой адвокации разума недоверительные, снисходительные. Вот. И в связи с этим оно может быть критическим пространством, как мне кажется, ну, относительно господства мышления и мужского чтения, которое легитимизировано как норма в отношениях с теоретическими текстами. Вот. И я чувствую, что это политические ставки в отношениях с теорией, за которые стоит бороться, потому что ну, не только семиотеллектуальное усилия все решает, Потому что, перефразировав Мортона, можно сказать, что философа слишком важна, чтобы оставлять ее философом. Он так о науке говорит. Вот. Значит, что можно из сочувствуемого позначить? Для, ну, для начала как бы мне вспоминается такой красивый комплимент которые наградили, можно на одном из рейтингов, но я его в аудиозаписи слушала, там его назвали «пройдохой». Мне кажется, что это <смех> хорошее чувство. Но оно, по-моему, как раз в мужском чтении родилось. <смех> Заметно. Вот. А про себя могу сказать, что для меня это чарующие и аффектирующие чтение. Вот. И я чувствую, что <смех> здесь присутствует измерение чувствительности. Вот. В этом письме есть такая политическая и эстетическая чувствительность к блетению, но представлена она иначе, чем, например, Удоны Хваровой, которая тоже этим занимается. А, вот. И я чувствую, что эта теория производит, ну, как я это назвала, такое размягчение мужской мысли. Вот. И, Тут можно отметить такую вещь, что, мне кажется, этот эффект такого мужского чтения, может быть, эффективная ошибка, она как бы, была слышима в этом видео, которое мы смотрели, видео Ильи, там что-то было о такой зачарованности внешнему, которая очень такое монструозное, ну, сильное и страшное. Вот. И мне кажется, что здесь как раз этого нет. Здесь э, эти отношения с, э, в общем, с этим возвышенным условно его можно назвать, они какие-то совсем другие, и они вполне практические. Вот. И это ну, как бы встреча какого-то другого удовольствия и желания, она вполне может быть э, в таком бытовом поле или на микроуровне расположена. Вот. И может быть это можно еще так проиллюстрировать, что если был это классический субъект, который а, там стоит перед бушующим морем и а, как бы смотрит на него и там, испытывает какие-то сильные чувства, он вдруг а, понял, и а, как практику это тоже для себя а, как бы принял, использовал и то, что в этом море он а, может а, плавать. Там укреплять все свои мышцы или стрелять свое тело. Вот. Вот. Ну и мне кажется, что ну, если как бы, читать какие-то более ранние тексты Мортона и более поздние, то он это ну, как бы, размягчение, он его как-то прорабатывает. Вот. То есть как бы, они в общем, разные. Вот. Потом что могу сказать, что у меня чувствуется вообще в целом, здесь, на этом письме, как бы, такая мягкость и благоприятная для семейного вхождения вот это письмо консистенция. Вот. Еще, как бы, мне очень нравится эта литературная прослойка, как я ее назвала, которая, как бы, ну, как бы иллюстрирует, но она, мне кажется, не иллюстрирует, а вплетена как такая самостоятельная, самодостаточная как бы, сила и сложность, вот, как самостоятельная красота и ну, так далее. Вот, Все это мне кажется, что вовлекает вот, в этом как бы, в письме теоретическом, как питательная сила или слабость вот этого языка вот и еще мне кажется что можно к этому письму применить такое близкое и медленное чтение и как-то его ну каком-то как бы другом режиме изучать потому что это письмо создает пространство для этого благоприятствующее оно как бы ну позволяет это и это как бы вообще, мне кажется, хороший и экологичный способ для теории а, как бы впускать в себя, а, там, быть чурущий, давать, а быть рядом с собой, а не как бы, выталкивать своей герметичностью, вот, а быть вообще внимательным по чтению себя. А, ну, интересно, насколько это, а, насколько интуитивная, насколько сознательная эта стратегия. Вот, именно такого качества письма. Мне очень интересно. Вот. Следующий пункт я обозначила так, чем это близко концептуально. Но тут я хотела получать такого просто перечисления, может быть, в качестве тегов каких-то сосуществование, сонастраивание, отношения, взаимозависимость, подразумевающие различия, но не являющееся органической. Политизированная близость, страсть, интимность, язык движения вместо зрения. В месте слабость, слабости, сексуальность, удовольствие, лечения, включение вытесненного и отброшенного, который предстоит быть чем-то плохим, плохое, но только в субъект-объектной дихотомии, взаимовыгодные девиации, неорганический характер связи тоже было, пустотность женственной внешней видимости, двойственности, конструктивное умножение различий, недатализируемость, сочленения. Вот. И, ну, и как бы что касается этого концептуального слоя то я бы тоже повторила, что здесь происходит такое размягчение мужской мысли или мужской теории, можно сказать. А через обращение к истории женской мысли мы можем часто находить да, отсылки к Олегарею или сексу, Домихарову или к другим женщинам. Вот. И но ну, нахождение в ней, говорится, как питательная сила. И мне кажется, что он, а, ну, как бы, нельзя сказать, что его мысль, как бы, такая, точно во всех отношениях женская, но как будто он а, пытается налаживать связи с женской а, мыслью, стрялоплетение вот, между мускульной мыслью и женской. Вот. И еще мне кажется очень каким-то волнующим, как он ссылается на Иригоры э, и ее э, э, э, э, ну, концепт о том, что женщина ни одно, ни два, а когда он э, как бы пытается говорить о смещенности вещи относительно самой себя и о отличии самой себя, вот. Но, ну, мне кажется, что это. Восхитительный прыжок, потому что а, ну, он как бы а, и по-другому общем, это все выстраивать, на другом а, материале, можно так сказать. А, вот, я хотела вспомнить такую шутку о том, что Гегель мог всю свою диалектику выстроить на любовном материале, но не стал, потому что считал это несерьезным. Ну, в общем, это важно, потому что важно, чьи системы систематизируют, систему, чьи теории, мысли теории, как Давно писал. Вот. Ну и мне кажется, что в целом как бы, эта теория, она очень практическая. Вот, это можно сказать, что это теория практичности и удовольствий и игры, вот, множественности, каких-то взаимовыгодных, может быть, странных сотрудничеств. Вот. И, наверное, я еще таких три момента приведу, Мы тоже как-то в в виде пусков текста небольших. Первый близость требует деконструктивной осторожности и умножения различий, а не агрессивного утверждения. Вот. И через второй момент, через мышление о близости Мортон демонстрирует метафизику присутствия, для которой нужны расстояния и видения. А в близости же все ну, как бы объекты толпятся друг на друге, как в карнавале, они столь близко, что как бы, видеть уже невозможно. И язык зрения заменяется языком движения. И в этом отношении, мне тоже кажется, любопытной его критика концепта пещеры Платона, которая в сборнике объектно ориентированной феминизм в тексте составлена. Вот. И эта критика ну, такая не в духе или горе, какого-то такого очень яростного вот, продвижения а она тоже, мне кажется, в духе смещения смягчения <смех> попытки почувствовать и разглядеть там ну, как бы что-то иное вот. реальность буквально на мне потула тепла в танцевальных тенях так ему ситуация в пещере представляется вот и третий момент давайте будем игривыми, что также означает нам не нужно ограничиваться одной политикой Одним для всех размеров. Нам нужны политики, которые включают то, что кажется наименее политичным – смех, игривость, глупость. Нам нужна множественность разных политических систем. Мы должны думать о них, как об игрушках, веселых, полусломанных вещах, которые соединяют людей и нелюдей друг с другом. Нам никогда не удастся сделать это совершенно, не будет никакой м, окончательной, правильной версии политики, какой-то не игрушечной версии. При этом игрушки не эксклюзивно для людей существуют. И нам не нужно возвращаться во времена, когда желание противопоставлялось потребности. Эта бинарность является агрологистическим, то есть непротиворечивым экспансивным артефактом. Это означает, что не абсолютно все в консимиризме плохое, говоря экологически. В консимиризме есть экологические составляющие они в этическом пути отношения к нечеловеческим существам без всяких причин, по эстетическим причинам. Проблема с консильвизмом не в том, что насылает нас в какой-то злой, адъективный цикл, а в том, что он как -то даже близко не приносит столько удовольствия, сколько можно найти как бы в общем пространстве возможностей, в котором консильвизм всего лишь ну, как бы одна из возможностей. А в экологическом будущем будет больше игривого удовольствия, а не меньше. Темная экология не тяжелая и мрачная. Она по-особому светла. Жизненные формы играют, кусают это и не кусают это. Сейчас. А можно еще раз повторить, что да. он говорит про Платона? Я цитату не раз слышала, да. это очень да. смешно. Ну, цитата у меня очень короткая про то, что реальность буквально на мне, поту от тепла танцевальных тенях. И это из э, сборника, да. у него есть статья, сборнике. Mm -hmm. о, как mm -hmm. да, вот, да, да, я ее читала. Это называется «Все объекты девианты, феминизм и экологическая активность. Может, кто-то что э, хочет что-нибудь спросить или сказать? Ну, Спасибо, я же. бы подытожила, потому что мне показалось очень ценным, что тут совсем другое понятие пространства. Вот в темной экологии такого классического, такеровского, скажем, варианта, это внешнее, внешнее, дальнее, холодное. А здесь... Неясное, максимально приближенное. И это делает очень интересные штуки, потому что э, там мы можем нарушить корреляцию, да, считать, что это абсолютно непознаваемое, что-то страшное, жестокое. А в ближнем пространстве мы должны корреляции между собой и гиперобъектом, там, экологией, все время пересматривать. То есть это такие э, Тонкие, близкие корреляции, которые и дают возможность ну, просто запускать другую онтологическую модель. Не ту, которая ну, якобы новая, но сделана на, по классической модели дальней дистанции, а вот действительно ту, которая работает в ближнем поле и которая имеет возможность... Ну, действительно невоображаемо переописывать э, вот нашу ближнюю, нашу действительность, нашу повседневность, которая и будет здесь как бы реальностью. Реальностью будет не там что-то в космосе за, за горизонтом, а вот здесь. Mm -hmm. И в связи с этим вот эти все э, тонкости, которые Жанна отлично заметила, да, э, совпадение с... Э, ассоциативным поэтическим письмом, там, не знаю, желания, наложения, это, собственно, отсутствие четкой границы. Когда у нас есть возможность пересекаться в ближнем поле, там эмоционально, ситуативно, и мы не нуждаемся в том, чтобы установить свою четкую индивидуальность в пространстве и ее охранять. И э, именно вот такое квирное прочтение, это, мне кажется, э, достоинство Мортона после того, как он в течение 10 лет, э, но ну, он случайно попал, ну не случайно, а был приглашен э, в сборник 2010 года по новому материализму, где, кроме Мортона, был еще один.. Э, Исследователей деколонизации. А, а кроме них были э, там, ряд исследователей, философин которые, собственно, и запускали новый материализм. А потом он еще 10 лет существовал, посещал семинары вот, объектно ориентированного феминизма. И э, получилось такое очень серьезное теоретическое превращение, когда он вывел себя из такой ходульной метафизической онтологии экологии и попытался запустить другой ход. То есть мы видим, как вот сближается вот эта ассоциативная и схематическая модель мышления. Вам да? так спасибо. Мне показался интересным еще вот этот момент про то, что может быть темно, это как раз то, что ты не видишь, ну, просто какая-то слепота, именно а при этом какие ну, как раз происходит какое-то движение, ну, у него там со временем так, много как бы, работает. И этот объект, который хармона непознаваем по одним причинам. А у него не знаю потому что вот есть, он как бы либо всегда уже в прошлом, либо он устремлен в будущее, и мы не можем его как бы схватить взглядом. Он как бы все время, ну, как бы эта трещина в настоящем возникает, он как бы либо в будущем, либо уже в прошлом. В том смысле, как вот этот статус, когда мы лишаемся именно взгляда, но у нас есть какие-то другие, может быть, органы чувств, которые нащипывают именно. Отношения или, ну, связи или движение вот Именно такое может быть у него понимание темного, а не как не как того, что пугает, как, как мне показалось. Может, кого-то еще раскипить Макс, что думаешь? А, ну, ну, мне тоже показалось.. Э... Я тоже попробую повести итог, но я не готовился выступать на каким то сообщением специально. Мне показалось, что Илья он немножко редуцировал мода к тому, что он сам назвал постколониальным синдромом, к такому как бы этическому требованию гостеприимство а к радикально другому. Вот. То есть, с одной стороны, он как бы обнажил какой-то этический нерв темной экологии, но мне кажется, что она вся к этому этическому не сводится. И ну, действительно я согласился бы с Жанной, что вот эта вот темная не обязательно здесь означает монструозно. Но существует какой-то другой доступ не через травму, а там какой-то игровой или через какой-то а, бытовое взаимодействие, не знаю. Ну так через какие-то простые вещи, не через пугающее далекое Вот, Но в то же время, как мне кажется. Uh -huh. uh, насколько у меня сложилось впечатление, я, я не, не очень хорошо знаком пока что с, с, ну, со всеми, там, не знаю, текстами Нортона. Uh, мне казалось, что вот эти вот два мотива uh, uh, uh, в нем все-таки присутствуют. Uh, и э, вот эта вот связь с травматическим, чудовищным, и э, э, то есть тем, темная экология в таком, э, более что ли, прямом смысле, и э, э, вовлеченность в экологическое, в таком, как бы, в квир Другой мотив. И а, для меня выражается вот, двумя его формулировками. А, вот, с одной стороны, он говорит, что а, невозможна какая-то ментаппозиция по отношению к экологической мысли, в принципе, поскольку а, все так или иначе вовлечены в экологический процесс. А, то есть не существует а, какой-то культуры, как а, чем в чем-то противоположном природе, это не существует самой природе, а все а, а, и люди там, и ископаемые, и бактерии, и, бактерия, и а, а, распад а, а, радиоактивных веществ, все, все это как бы вовлечено в какое-то общее поле, которое называется сетью. Вот, и в этой сети нет какого-то центра, нет какой-то выделенной ячейки, а все как-то равномерно распределяется по внутренним расколам. By... Вот это с одной стороны. А с другой стороны, вот он говорит, что экологическая катастрофа, она всегда уже случилась. И в этой формулировке звучит отношение какую-то бы к травме, которая в то же время отяснена в прошлое, и мы оказываемся, словно бы, отрушены в какой-то бы волну от этой травмы мифической, ну, может быть, и не мифической, а против реальной. Вот. То есть здесь есть какая-то игра или взаимодействие разных таких расколов, множественных трещин uh, сети и какого-то такого глобального раскола, который, äh, ну короче, превращает все в не единое, вот. да. раскол. И, это, ну, собственно, этим противоречием мне как раз казался очень интересно. На этой Показываем как. А если катастрофа уже случилась, то поздняк метаться. То есть, значит, нужно принять, что она не случилась, а она случается. То есть это некий процесс, в который мы вписаны и можем быть. Можем вести себя иначе. Да, вот этот э, темный момент уже случилось, он вообще принадлежит какой форме мышления, да, какой метапозиции, которая знает нечто как уже установленное. Да? То есть мы, э, согласно Мортону, мне кажется, мы не можем так говорить, потому что если мы в квир... Э, экологическом гиперобъекте, то там такой метапозиции просто нет. Там есть позиция. Там есть, но там вообще есть метапозиция, которая не возвышается вертикально, а она все время видит из соседнего, из соседней лужи. Но это ведь метапозиция, когда ты можешь перемещаться из собственной лужи в, соседнюю, в соседнее пространство, в соседнюю комнату, и тебе эта возможность дана, потому что каждый раз из нового места ты видишь предыдущее. Но вот эта ближняя лужа» как вообще «близняя», <INC -D> а, а, а, как, а, как темный объект, она является ну, по выражению того же самого Тими Зимотой, она является э, странным, незнакомцем, то есть странж, strange, uh, И э, об этом не следует забывать. То есть даже когда э, учится каким-то удобным домашним пространством э, игры, она э, все равно как бы скрывает себе тревожащий, какой-то момент чуждости. Как это не лезть в соседнюю лужу со своим уставом? По своим камушем. Да, но мне кажется, что если лезть в соседнюю лужу, то надо переизобретать методы как бы, проникновения в эту лужу. И Относиться, ну вот если принять то, что это лужа э, носит, э, относится к. Относиться к этой луже как к другому, к большому другому, вот, тогда она принадлежат, мне кажется, методы метод взаимодействия. Ну и там было прям обниматься с конечно, я тоже не могу молчать, и не прощаюсь. Есть такая связка экологи и квир-экологи через феминистские и экосексуальные практики, которые, собственно, и занимаются переизвертением сложившихся паттернов отношений. А, то есть это не просто обнимать деревья, а что-то при этом испытывать, и при этом перерабатывать, и переформатировать, в принципе, переоткрывать язык эротического и сексуального при этом. А, как к другому еще и с, с этой позиции. Да. И тут мне кажется, что вот да, жан замечание по поводу Преи для исключения, э, темное, темного исключения женского, э, женской сексуальности и женского желания. Мне кажется, что все э, то, что такое спять, э, э, И перспективу. Мне э, кажется, что э, это все интересно, потому что через нее можно перезаболеть отношения и способы, но ну, в принципе пере пере понять, переозначить, удовольствие и теорию, как бы, связанное с получением удовольствия и практику. А вот мне еще как практика, тоже, как говорится, не могу молчать, мне очень понравилось э, э, э, как бы из моей как бы, некрофийской перспективы. Э, мне очень понравилось, вот, как бы, э, э, можно описываться э, взаимоотношения э, живого и мертвого. Потому что фактически вот, как бы, живого не, не обладает какой-то бы, привилегией э, в. Э, там как-то для такого тотального количества подхода ну вполне как бы такое равноценное мертвому. И многие объекты так называемые неживой природы представляют собой фактически какие-то следы жизнедеятельности организмов, живших в далеком прошлом, ну, например, нелго лет э, умирания многих э, микроскопических э, э, организмов, э, ну, и, ну даже нефть это тоже как бы, продукт э, распада живого или кислород и, и так далее. И вот, как бы, живое и мертвое они э, э, у них тоже очень интересные отношения и это тоже может э, служить э, ресурсом для а, переизоплетение а, а, а, ну, каких-то человеческих позиций, переизоплетение а, политического, а, переизоплением удовольствия и так далее. Вот. А, и ну, например, в том да, тексте, а, а, который был приложен к сегодняшнему семинару, это экология с природой, мне очень понравилась формулировка о том, что а, а, а, ну, там, там, с одной стороны, вот, такое очень, а, очень такой классический кантианский устраивается дискурс о сущности явления, а, вещей в себе непознаваемые, а, а, которые никогда целиком полностью не реализуются перед людьми, никогда не являются всегда. А, можно будущему, да, вот в то же время такая неожиданная и богатая разными как бы, нюансами формулировка о том, что сущность – это фактически гизотоп, то есть то, что растрачивается, рассеивается явление, то есть существование, какой-то сущности, фактически является аналогом э, распада э, радиоактивного элемента. Вот. Э, Но ну, опять-таки в этом э, завязываются какие-то хитрые отношения между живым По отношению к плей-практике, ну, партия мертвых, ну, он там как бы все время сварит дарвинизмом, ну, как бы, читайте Дарвина, там все вы. Ну, то, что сам человек, там он ну или вообще все как бы то, что ну, там сущее, оно как бы уже произведено из разных, ну, формы постоянно друг в друга как бы они превращаются. И вот получается, что как бы вот это, ну, мы как бы цепи как бы ну мертвого по сути то что уже умерло например, какие-то древние там например, существа которые там вымершие а вот э, все остальное как бы, продолжает существовать как бы просто ну, превратив, превратившись с помощью как бы, друг друга во что-то иное и вот э, у вас партия мертвых и каким образом вот это вот мертвое может э, вы хотите голосами как бы дать каким образом оно может говорить как бы Каким образом он агентность а агент, общения? Ну, как бы у вас, например, в конкретной практике он может быть. Ну, может быть агент на самые разные способы, способ. Вот Ну, кроме знает, культуры, например, есть а, а, Ну, для меня а, естественно, поскольку это как бы партия, а, то есть здесь начинается такой, а, в принципе, довольно антропоцентрической парадигме, ну, поскольку как бы, создание политического движения, которое обеспечивает э, политическое представительство для какой-то социальной группы, в принципе, это все э, антропоцентрично. Но поскольку мы сталкиваемся как бы, с какой-то странными вещью, как мертвые или мертвые, то это немножко как бы... Э, или выводит нас к принципу этой антропоцентрической палатизмы, или, палатину, или, или ну, приводит нас к наскорительности вообще не покинуть. И, ну, опять-таки, а, а, а, а, думая по поводу а, Силурии Мортона, мне показалось, что а, мёртвая, а, в принципе, а, может быть истокована как то, что называют гиберобъектом, это объект, который э, э, очень сложно локализовать вот, в каком-то времени пространстве, которое существует вот, в каком-то э, многофазовом э, э, э, э, времени многомерном, каком, каком континууме. Э, Это такой заразный человек, объект, который инфицирует любой другой объект, который с именем взаимодействует. Вот. Ну, то есть мертвый фактически очень похожа на, на пенопласт или физлов. Еще какие-то вещи, которые э, э, можно делать, в качестве примеров объектов. Можно это тоже. Еще, кстати, у Резы была регистрация с пыткой, когда к телу уже привязывали мертвые, и мертвые разлагались, и уже постепенно совсем не Я просто хотела сказать, что не слишком ли размягченный мордон получается. Потому что ну, вот даже был упомянун тезис, что революция уже случилась, но это в первую очередь надо наверное, методологически понимать, что ну, некоторые ситуация, некоторые позиции уже разыграны. Разыграны так как он хочет можно. И то, как он расставляет их, это тоже, ну, он, наш взгляд, везет, и это что, если мы будем возвращаться к этой к этому развлечению текста для мальчиков и текста для девочек как раз является видимо текстами для мальчиков. То есть там вполне очевидные классификации, позиции. И ну, он может, чтобы продвинуть как бы такую гигельянскую э э классификацию, дифференциацию искусства, пытается быть размягченным, но в действительности он же даже разделяет вот эти все периоды романтические, например, классические, а у нас он получается таким игривым. Э, кто-то все позволяющее слишком креативный можно его просто брать и, не знаю, штурмовать какие нибудь улицы и так далее, вот. Хотелось бы как-то, в общем порт, но не слишком уж он игривый на самом деле, вот, есть такое ощущение. А так зачем нам портам, в принципе, нужен? Мы так креативить, креатив можем вообще, мы можем. С чем просто даже ну, чем угодно. А, вот. ну, у меня может быть вот, равнообратное ощущение, потому что меня пару наблюдений очень вдохновило, что обычно, когда люди теории что-то говорят, давайте то, давайте это, давайте думать иначе, делать иначе, там, перестраиваться, призыв то, всегда непонятно, кому этот призыв обращен, то есть кто, собственно. То есть люди теории, видимо, Останутся в Академии, а кто-то там снаружи побежит, все это там, Активисты, художники, не знаю, какая-то другая среда. А сегодня я, по крайней мере, увидел два момента проигривости, что на самом деле не важно, что говорит Мортин и какой Мортин, потому что он нам дает разрешение обращаться с ним как угодно. Мортина Можно отклонить от Мортина как бы, и вступать в отношения с уже с этим расщепленным Мортином, отклонившимся девятым Мортином. И он сам так делает с наукой. Он творит в статье про квир с научными объектами с точки зрения какой-то ученой этики, естественно, научно, это беспредел так. поэтому этому Но это наоборот очень как бы, изящно и продуктивно, потому что это такой вариант киберотношения, когда он берет науку и делает ее другой наукой в своем отношении и сам становится каким-то другим. И то, что Жанна говорила о способе чтения Мортона. Но Это тоже, мне кажется, гораздо более по-Мортиновски, чем рассуждение о гиперобъектах или развлечения темной экологии, квир потому что тут тоже какое-то отклонение процесса происходит. То есть это то самое практикование какого-то квир-экологического отношения, в том числе к самому Мортину, который тоже расщепляется. И, может быть, ну, не знаю, бессмысленно говорить, какой там сам Мортин интереснее, что мы можем делать. Быть, как раз, то есть понятно, кому, как можно понять призыв Мортина, собственно, к ирокологичному отношениям. Можно его обратить, например, на самого Мортина в том числе. То есть то, что революция же разыграна, не значит, что Мортина вам не позволяет как раз делать с все что угодно. Мне кажется, при прямую инструкцию дает вот, делать с все что угодно. Сейчас играем в прошлом, потому что настоящего нет. Поэтому ну, там, можно, если, как бы, это... если мы разыграем что-то, то оно уже в прошлом кажется. То есть любая революция, которая разыграна, как бы кажется, сейчас она уже прошлого прошлом. Да, но этот ретроспективный опыт будет и нас. Вот, если, мы, -то... А почему у нас настоящего нет? Ну, если в разг... брать, если брать текст, то мы пытаемся что-то констатировать в данный момент, mm -hmm. и все равно это какая-то еди секунда, которую мы фиксируем э, из прошлого. И поэтому настоящее постоянно скользит и оказывается для наблюдающего как бы, не, не настоящего прошлого. А он вот это для чего говорит? Для того, чтобы убрать линейное время и зафиксировать микровремя настоящее? То есть неотропоцентричность мира. Но это значит дробление настоящего момента. То есть он вытаскивает время из вот этого метафизического образа прошлое-настоящее-будущее линейного и начинает дробить момент. Соответственно, мы начинаем как, бы как в песке закапываться в настоящем, при том, что мы теряем этот метафизический смысл настоящего времени. Ну, то есть тогда у нас получается такое процессуальное дробление. И мне вот еще хочется отреагировать на, на мертвую невесту в потому что она периодически выплывает, у меня тоже в голове она выплыла. Я ее хотела куда-нибудь выбросить, но она выплыла уже в дискуссии. А в чем там проблема? Ну, как бы Негорыстане следит за изменением концептов там, разума, жизни смерти. Да? его интересует перезапись вообще крупно габаритных концептов. И тогда беря пример мертвый, в тексте мертвой невеста» вот этой казни когда живого привязывают к мертвому до полного разложения, он этот пример, кладет в основу э, европейской философии, которая мыслит жизнь и смерть. То есть смерть ⁇ это невыносимая жизнь. Да? То есть это аффект отвратительной жизни. И это никак не говорит э, ну, о смерти в Мортоновском понимании. То есть, как бы страх смерти, отвращение к смерти это, собственно, не про смерть, да? это эффект отвратительности, который э, вышел через ну, эту казнь, там, невыносимую жизнь, там, тяжелую эксплуатацию, голод и так далее. Соответственно, для того, чтобы перезапустить разницу живое и неживое, надо избавиться от этого концепта, который сидит и все блокирует нам. Все время по одному и тому же ранжиру, из которого мы хотим выбраться. И вот, ну, я как бы сказала все, что надумала, но вот как бы понятие гиперобъекта это такая не жесткая связка между разными процессами и концептами которые вроде им удерживаются, Мортоном удерживаются для того, чтобы что-то перезапускать. А еще мне интересно, что вот квир-теория и интерсекциональная теория вдруг вылетают почему-то из политического поля. Чем более поднимается негативный эффект тем э, сложнее удержать вот эти тонкие теории э, развлечения и ну, как бы идея индивидуализации в таком ну, классическом смысле. И мне как бы жалко, я пытаюсь понять, почему это происходит и как это удержать. Потому что вход в в новое, в политическом, он все равно будет происходить через сложное мышление, а не через эффективное выбрасывание всего. Призыв к большей четкости не является ли политическим как раз? На мой взгляд, не является. Ну, можно сказать, это действие политическое, которое сдается. Я вот все-таки у меня очень а, барбургский вопрос, Я просто вот когда мы говорим перезапускать, мы имеем в виду какую-то вот эффективистку креативность, перезапускает, или просто у меня такое ощущение, что он как раз говорит в том, что а, все без конца перезапускается, тем более, что он так любит называть себя объектноориентированным философом практически упоминать, Я объектно ориентируем философ. И кажется, что вот э, все кругом э, перезапускается, в общем-то, но ну, субъект э, здесь не, не, прим, не применяет какие-то для этого усилия. Все-таки не так получается. Не то чтобы э, от субъекта исходит тенденция перезапуска, а как раз таки вот, его это коллапсирование э, без участия субъекта интересует. И он скорее даже сокрушается, поэтому он и начинает все э, э, останавливается, заземляется, говорит, все революция разыграна, нам уже тут ничего не поделся, будет именно так или иначе. Раскладка на карты, именно такой, ну вот такое ощущение. А субъекция вообще не имеет такого, такого мощного, не эйтарского. А если посмотреть, э, поискать не субъекта, а Агентность, например, да? и тогда окажется, что он включен во множество разных артикуляций объектного. То есть сам Мортон никуда не исчез. Исчезла только такая высокопарная сборка, я говорю как субъект. То есть, то я наблюдаю, я сталкиваюсь, я попадаю в передел. Вот разные практики которые вполне хорошо себя работают, но не нуждаются в привилегированной сборке в целое. И это тогда и граница, не надо охранять свои границы, и самое главное, что не надо тревожиться. Да? Вот как бы этот текст он не говорит про такую базовую тревогу. Локановского, да? Да, но она в какой функции? Потому что тревога вообще вот как бы такая в классическом лаканистском смысле. Это по боязнь, потери, основания. Не за что цепляться, а ему цепляться не надо. при повышении чувствительности четкости, да, и при снятии а, наложенных границ между субъектами, между вещами, между видами, там, не знаю, между живым и мертвым, то все начинает для этого наблюдателя действовать. Ну, как бы он, может, у него появляются инструменты для того, чтобы увидеть действия, которые он раньше не видел. Да, и запускается то, что раньше стояло на месте, потому что оно было в сетке название, да, то есть все-таки то Ну да, мне кажется, и поэтому вот это такая динамика. Это не склизкая, такая скользкая, а динамика разнообразия фрагментов, там, лоскутных одеял, леса. Это совсем другая слизь чем-то. У кого? Ну, такая. то ну, ну смотрящая, наоборот, даже, да. Ильяна, сейчас? Эх, не удастся нам его переубить. <с <с <с у меня есть вопрос Алла. по поводу того, что вы сказали. Мне очень не понравилась история по поводу некоторого негативного эффекта, который в отношении некоторых текстов заставляет э, буквально на уровне содержания текста либо коллапсировать, либо склеивать какие-то вещи, либо размыкать то, что размыкаться не должно. И у меня возник вопрос, на который я пока не могу ответить сам, но мне кажется, что очень интересно над ним подумать. Это само свойство текста вот противостоять именно такой негативной аффектации или противостоянию аффектации потому что вот например текст аристотеля кажется противостоящим такой аффектации то есть вот так с негативной аффектацией очень сложно прочитать и допустим тоже лакан где прочитать его без негативной аффектации является более сложной задачей да? И вот мне интересна способность текста сопротивляться этим, или, наоборот, это продуцировать, этим пользоваться. Мне кажется, что здесь мы можем говорить о конструктивной и, диаконстр... и критической традиции чтения, потому что ну, у нас есть критическая традиция, там, франкфуртская школа и так далее, которая это та социальная теория, у которой никогда не было возможности поработать в поле. И есть там, радикальный конструктивизм 20-х годов. Это другой подход, как, когда у там, политиков и социологов э, была возможность что-то сделать, в ну, основном политиков. И тогда полностью исчезает вот этот на время критический запал. И... Ну, у меня есть два автора, почему-то например, не вписываются для меня в эту историю. А это, например, это вот Я не могу их назвать ни с одной стороны, ни кем то авторами, которые что-то конструируют, а с другой стороны не авторами, которые деконструируют, потому что и того, и того, и того вроде и там, и там есть. Но при этом системы их оказываются... Ну вот, да, из того, что сейчас тоже много... Ну, у нас есть поле, из которого мы можем выбрать большое количество разных систем, что, мне кажется, Делес на самом деле, разрешил сделать вместе с Гватари в, в, в своем анти Но вот их собственные системы, они кажутся чем-то таким, действительно, что растет Богу по отношению к такой оппозиции. Я не знаю, может, я мне кажется, что сейчас тексты нового рационализма такие спокойные и очень конструктивные. И отчасти может быть вот нового материализма. А спекулятивные реалисты почему-то эм, вкладывают аффект. Да? Потому что перед За ни... они стоят против классической традиции. У них еще есть вот эта необходимость... Разобраться. Потому что они наследуют академическую линию, а там, материалисты скорее маргинальные. Да? Вот, там, система, экология, квир. То есть им уже не с кем разбираться, они уже стоят там, где можно только собирать. Экология без природы, он в принципе содержит довольно сильное желание разобраться с политикой, ну, собственно, самим концептом природы. Я вот тут читал давно, я увлеклась к ВИР тексту, и я не помню, тот ведь был написан давно, да? Вот, может, лет десять назад первый Причем текст. Тяжело. Да? Mm -hmm. Ну да. Больше. Соответственно, э, в нем критический запал, потому что концепт природы тогда был еще не разобран. Ну, мне было интересно то, что он связывает вот, э, с романтической традицией, как бы вообще, вот, ну, вот отомий, как, бы природа, как бы природа появилась тогда, когда она уже… А, ну Ее уже вот только оплакивали романтики, и вот появилась природа, да, которую только можно оплакивать, и как бы и не было, в принципе, никогда. <laughs> То есть, как какой-то э, меланхолический объект, который можно только оплакивать, и, Ну там, может, он говорит, что мы до сих пор еще не преодолели именно вот, романтическую традицию. А он разбирает романтическую традицию как таковую. Ну да, он там, например, каких-то стихов там... Потому что это же как бы романтическая природа это поломка концепта разума. Соответственно, в романтической картине там Фридриха силуэт человека со спины и вот это бесконечное эзотерическое пространство, которое собирается только через эффект. А, как бы, оно от меня отчуждено, я от всего отчужден, да. Да, природа, как уже потеряно какой-то объект, то есть то, что, с чем уже прощаются в романтике, она вот тогда как бы возникает, то есть и он как бы говорит то, что ее не, не было вообще в принципе, того, с чем бы кто-то работал. Не, она была дикая, для просвещения это была дикая природа, которую нужно бояться. Но там, собственно, в этом тексте нет какого-то какого тщательного, подробного разбирательства с этим концептом природы. Он просто отметается на том основании, что он имеет смысл только в том случае, если используется как нормативный объект для ограничения природного и неприродного. А в ситуации, как бы вовлеченности всего в экологический процесс, это развлечение природного и неприродного, оно как бы выращивать всякий смысл. Вот, и вместе с ним ну, концепция природы. Поэтому ну, он просто больше не работает ни как э, то, что можно противопоставить культуре, не как э, обозначение э, какой-то ну, более менее разумительное обозначение какой-то совокупности объектов, поскольку у нас больше нет основания для того, чтобы э, все объекты э, в эту совокупность включать. То есть э, их нельзя назвать ими как бы... Их нельзя объединять ни на основании того, что они живые, ни на основании того, что они не произведены человеком. Просто отсутствие какого-то основания. Э, это говорит, как природы. Я не согласилась, но сейчас какой-то просвещенческий запал, который не дает мне молчать. Просто мне кажется, что там, если мы в даже о тексте к ко встрече, в нескольких абзацах первых говорится, что природа, не говорится никуда, но инфицированно это можно посчитать, что природа... Это метод, который позволяет нам разобраться с операциями Калинингс и Дизельюнгс. Он говорит, что там, мы прибавим к лесу то-то и то-то, но это все еще не будет леса. Мы убавим от леса это и это, а, это тем не менее, останется лесом. То есть ни, ни вычитание, ни прибавление никак не повлияет вот на этот концепт природы. И в этом смысле там... Природа используется очень даже хорошо работает на работе, чтобы прояснить отношения между почитанием и прибавлением, между отсутствующим и присутствующим, и между тем отсутствием, которое обеспечивает присутствие. Ну, Это, вы, вы работает, вы так... работают, в этом а... там работает В этом отношении там работает не концерт природы с большим другом. А идея экологического Природа, получается, по его тексту, ну, как бы, включает практически все, что можно увидеть, почувствовать, проанализировать, понять. То есть и живые, и живые объекты и тех, техника, и, там, и культура, то есть все можно в природе. Если правда, пытаться анализировать, действительно, как то бы так, и он становится полностью бессмысленным. И термин, что он включает в себя все. Ну, Народически Если говорить про вот его разборе этого понятия природы, то помню еще вот этот. В тексте нового времени не было, Он там приводит большой ряд гибридов, которые не дают понять, где здесь природная, а где техническая. И сейчас их такое большое количество, что тоже термин, термин природа. Вообще есть традиция, природу описывать сейчас как свободный углерод. Единственное, последнее, что осталось. Но э, Мортон, э, но это несколько такая она, э, атомистская традиция. Да? Вот мы разобрали объект, объект, вот у нас свободный углерод остался. А Мортон идет другим способом, он вынимает природу из дуализма природа-культура, из дуализма фигура-фон, делает ее объектом и забирает у этого объекта четкие очертания. Да? То есть, с одной стороны, вот у нас вход, у нас закрыты все классические входы. Перед нами, мы не можем, значит, как Фридрих постоять, мы не можем испугаться, как какой-нибудь Идальго XVII века, да, и мы даже не можем смело подумать о повороте рек. Да. И вообще мы не знаем, чего поворачивать. Но зато у нас есть это большое количество неконкретных не связей, которые все время цепляются. И э, этот объект, еще тут важно, что он не отделен от нас. Да? И вот, вот этот э, сам способ сцепления объект, э, субъект объектной неразделимости Хотя это, конечно, специальный такой объект экологический, но он не построен объектным образом. Ну, то есть, вот с точки зрения, как, как организовать эту эпистомологическую матрицу, тут интересно. Вот масса смещений, непонятно, как, какой дальше можно сделать ход, кроме как начать пересобирать вот эти плетение, наблюдать, описывать эту новую карту отношений. То есть это получается природа, как некоторая совокупность э, субъектных умвейтов, то есть этих миров для субъекта, которые оказываются вовлечены в некоторую сетевую, там, или аризематическую, или другую сложную объяснимую структуру. Ну, то есть вот это затруднение, о котором вы говорите, что мы не можем там, как мистики, там кстати, начать по заниматься магией или алхимией, хотя, возможно, если бы мы посчитали соответствующих авторов, может быть, и смогли, и то же самое, и не вспять. Но мы оказываемся в той ситуации, где мы некоторым образом обречены на постоянное взаимодействие с чем-то мы не знаем с чем, оно может меняться, оно остается одним и тем, что вне зависимости от того, движемся ли мы во времени, движемся ли мы в пространстве, потому что мы прекрасно понимаем о том, что формы могут быть разные, это могут быть другие люди, другие объекты, другие предметы, другие ощущения и любые чувства, будь это мужское чтение или женское, но, тем не менее, с чем-то на том конце мы остаемся связаны постоянно, в каждый момент времени, и даже наши сновидения мы приписываем на тому же объяснение. И вот это куда-то попадает вот, эм, в эту концепцию что мира для нас, мира для каждого из нас, то есть мира для Я. И мы оказываемся в ситуации, когда как раз э, ставится под вопрос существования этого Я. То есть единственный вопрос, который нас волнует, вписан ли я в этот мир или не вписан, или я все-таки из него выпадаю. И вот такое вот э, есть э, какое-то ощущение или предвосхищение, некоторые зематической конструкции вот этих миров для нас, что, в общем, нам не важно даже эм, не важны мы как субъект, а важны объекты для объектов. То есть и вот этот второй объект, он всегда разыкально отличается от первого. При том, что с первым мы, естественно, тоже задаться не можем. Но у этой формы есть еще. Вот э, я сюда не вписана. Да? Но э, это не повод для того, чтобы э, драматизировать, потому что я сразу обнаруживаю, что я вот еще туда вписана, мне вот еще с этим не разобраться. То есть как только теряется вот эта субъектная сборка, то оказывается, что мы слишком много куда вписаны. У меня скорее вот э, такое ощущение, такое описание. Если говорить об эффективном таком проживании. Ну, это единственный как бы, способ взаимодействия, как бы, интимность, но не ну, как бы, вместо как бы, того, что мы видим, она просто как бы трещина, ну, трещин, то разломы, Но если так, взгляд как бы из яйца, прирелегированную какую-то позицию, ну как бы постоянно у него вот, там такое настаивание на какую то вот, вот встречу с каким-то объектами ну, через инсулинтивность возможность что-то как-то настраивать. Пикеры закончились. А где я ушел? Не могу я вызвать... Почему сегодня это происходит